Пускай каждое утро никто не молчит. Пускай каждое сердце слово звучит. Иисус победитель. В него верю я. Богу фала, Богу фала. Повторяй за нами. Давай Деппи, я то есть есть есть серия. Серия. Серия. Молодец, Молодец. Алисочка. Алисочка. на празднике? А ты рассказывала дедушка. Ури, скажи ей, стиши. Да, на празднике. Вам счастья желаю. Я рада. Давай. давай, давай. Иисусу царит. И сердцах оговорим. Еще один пойдешь? Еще один. Давай. И пусть свет воскресенье в сердцах. Папа будет. Пока ползянет. Все грешные люди. Все грешные люди. Молодец какой. М -м. Рано утром на рассвете, в час, когда Зайсла. Заря праздную на своей церкви. царя воскресенье! Попробуй хочешь? Попробуешь? Давай, последний шанс. Ай, хочу,